Всем привет, привет, привет и Я о, Нет, что у в руках? да да просто спиннер, успокойтесь. Не переживайте со мной, все нормально. Сегодня я решил поговорить о спиннерах, ну не о темной их стороне. Сегодня будем говорить э, о том, как можно спиннер использовать в быту и где он нам пригодится. И если от него толп в какой-то, давайте узнаем прямо сейчас. подопытного спиннера у нас будет вот этот вот спиннер, так как он у меня поломанный, вот видите, поломанный. С одной стороны, с этой стороны, должна быть тоже такая штука. Но он, к сожалению, поломался. Как-то я помню, выходил из дома во двор гулять. И как-то я его случайно нашел в траве. думал, ух ты счастье! Я нашел спиннер. Но мое счастье продлилось недолго. В первый же день эта китайская хрень. У меня поломалось. Я, конечно, поначалу расстроился, а потом понял, что у меня есть два других. Не менее плохих спинера. И думаю, одним спинером больше, другим меньше. Так, что-то я сильно от тем отошел. Надо возвращаться. И первый способ это держатель для ручек. Для этого нам понадобятся ручки. Слишком громко, наверное. Ручки. У меня была такая часто ситуация, что... Я пишу, пишу, что-то там, ну, уроки делаю. Э, и ко мне подходит там брат, сестра, и отвлекает меня. Я, естественно, уделяю внимание, там все такое-то. Возвращаюсь на стол. Ручки нету. Где ручка? Я, конечно, в панике ищу, ищу, ищу, ищу. И оказывается, она была на самом видном месте, на полочке. Это очень <связано> ну или где-то там завалялась, у меня бывает часто, так падает. Так вот. Для решения этой проблемы нам поможет наш уникальный, универсальный спинер. Нет, держатель для ручек спинер. Берем его вот так, ставим на стол и втыкаем в него несколько ручек. По вкусу. Вот так вот вставляем вот эти самые дырочки. И все. Ваши ручки будут выделяться в общей массе всех ваших вещей на столе. И не потеряется главное... Всегда их ложить в эти колечки, и все. Чем больше спиннеров, тем больше можно уместить ручек. Это в принципе логично. Вот сейчас мы здесь то же самое сделаем. С другими спиннерами. Вот так. Оп. Поставляем. И все. У нас все ручки на виду. Бери любую, хочешь зеленую, хочешь синюю, хочешь черную. В принципе, все просто. Сам покажи, покажи. Что, не видно? Не видно. Не видно? Конечно. А-а-а. Вот так, короче, должна получиться у вас. Как я уже сказал, чем больше спи спиннеров, тем больше в эти колечки Блядь. Всё Второй способ использовать их как держатель для свечек. Тут, в принципе, все аналогично, что с ручками. Главное найти свечку тонкую ставить просто зажечь и все и у вас будет красивый держатель для свечи главное конечно не крутить его а то можно и дом сжечь really nigga в принципе почему бы и нет <звы> третий способ и последний на сегодня это использовать вот этот подшипник как запасной для самоката я конечно этот способ на практике еще не пробовал но в принципе если у вас хороший нормальный Спиннер, не такой вот, как вот этот, у него тут подшипник очень маленький, и он неправильный однобокий, а тут, вот тут тоже, М -м -м. вот тут прям вот подшипник прям вот видно, ну, главное, не видно, а мне видно. И, короче, если у вас прямо, он ну, вообще разбился, там, раскололся прямо вот, ну, в убогом состоянии у вас остался, вот, а подшипник цел, то почему бы его не использовать как запасной для... Самоката. И самокат будет ездить, наверное, быстрее, потому что ж крутится долго. И самокат будет ехать долго. На этом у меня, ребята, все. Думаю, вам понравилось это видео. И вы немножко расширили свой кругозор в плане спиннеров. И узнали, как можно их использовать. Не только в качестве развлечения. А... Да, развлечения. Но еще и использовать его по направлению. Нет, не по направлению получается. Блин, что я несу? Мозг, я выключай камеру.